Я решил поснимать немного деревню вот тут немного мусор был. видимо раньше здесь был какой-то дом теперь здесь жгут мусор вот это когда вы выходите за пределы значит отеля или там ну чуть дальше вот в деревню в какую-то въезжать вот я приехал в другую деревню и решил поснимать как здесь вообще все устроено вот так вот все выглядит там вот автобусы стоят мотоциклы катаются Люди бегают там. А здесь вот тоже какая-то вот дом полуразрушенный. Курицы бегают. Вот там козы бегают. Или козлы. Я не знаю кто. Ну, короче, кто-то. Да. Ну вот, а так в принципе-то здесь, ну, нормально, так все свежо. Воздух чистый. И солнце не, не жарко, не светит Ну так, не очень жарко, в принципе, гулять можно Блин, блеет там А вот здесь вот источный канал, видим, да еще что-то Тут вот, мост много разрушаться стал Поэтому здесь поставили, чтобы люди подряд Мини-стор, смарт Там вот магазины такие, в них, значит, можно купить там что-нибудь кофе Растворимые какие-то чипсы, закуски, там даже попить что-нибудь. А также в них э, есть такая услуга, как типа пополнение баланса. То есть вы берете, просите кого-то значит перевести на ваш счет деньги, а за это вы платите ему определенную сумму. Как типа с... помощь другу. бриз это еще один какой-то отель здесь ну вот так вот здесь люди живут welcome welcome вот там какая-то аллея не знаю что такое не еще что-то там полицейская машина стоит Лодка какая-то там вот сбоку, не знаю, что это такое. Вообще. Это вот все выезд уже из этого. Пойдем козлов, козлов с ним, год, To see год. она молоко может давать тоже но пока еще и молодая так в принципе о найс nice год <реш> он один год там мужик а, нет, они все такие мужики здесь в принципе вот та только была это самая. коза эти все козлы Значит, коза как всегда одна ушла Козлы остались в своей компании здесь тусоваться. Ну так вот бывает. Ну а это вот э, въезд э, или выезд из этого района. Здесь все очень так аккуратно с этой стороны, по крайней мере, Ну, с этой немного грязновато. Ну конечно, это вам Материк, ну грубо говоря, как этот большой остров, поэтому здесь могут быть такие вот грязные места. В других местах, там, где туристические, там, Мекки, там такого, скорее всего, вы не, не найдете. Там бананы растут у людей. Хочешь банан? Банан. Ну? О! Козел! А, это коза, нет, это коза. Коза. Козел. Ну так, в принципе, нормальный вид ч. Если. Если, так сказать, не обращать внимание на мусор. О-о-о! Убежал. Курица летающая, кстати. Во-во-во-во. Смотри chicken, Летающая курица. Я таких ни разу не видел. Смотри, смотри. О, как. Ну-ка. Опа. Кстати, эти курицы, они летают. Я вообще ни разу такого не видел, чтобы курицы летали. Ну, я имею в виду высоко. Они вообще как бы не летают. Только прыгают так. Забор залезть. О! А это вот идет кушать. Нет, ты какой-то этот заразный, что ли. Ну, там у него залысина была. Поэтому с такими котами лучше близко не связываться. Не вступать в отношения с такими котами. Вот. Молодежь катается. живут люди в деревне, о собака, это стали свими. учатся плавать,